Ремонт улицы Молокова на участке от Шахтеров до Батурина стал одним из основных проектов по ремонту дорог в 2014 году. В ходе капитального ремонта здесь обновили дорожное полотно и разделили потоки машин, оставив с каждой стороны по три полосы для движения. К ремонту на этом участке дороги подошли комплексно. Помимо обновления проезжей части, здесь облагородили тротуары, высадили деревья и поставили скамейки. Ход ремонтных работ на Молоково проинспектировал глава Красноярска Итхамак Булатов. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства Владислав Логинов доложил мэру о выполненной работе. Когда не было вот этих посередине пешекотных ограждений разделительной полосы, за прошлый год здесь зафиксировано на улице Молокова 27 дорожных транспортных происшествий, в том числе и с одного человека. Поэтому все вот мероприятия были проведены именно были, по причине выезда на встречную полосу. Да. Были стихийные развороты на всех участках здесь. Не было нигде сформировано разворот, поворот левый. Сейчас сделали таким образом, скажем, здесь один. Тем самым дорога имеет непрерывное движение, и уровень безопасности значительно повысился. Получается, для того, чтобы попасть на противоположную сторону, нужно проехать в сторону Батурина или Шахтеров и повернуть, соблюдая правила движения. Но некоторые водители, видимо, решив сэкономить время, разворачиваются в неположенном месте, несмотря на запрещающие знаки. Штраф за такое нарушение от полутора тысяч рублей – Дхамак Булатов порекомендовал сотрудникам КБДД взять этот участок на особый контроль. Я думаю, что надо установить видеокамеры для того, чтобы все понимали, что ничего тайного, все тайное будет явно. Да, так и надо сделать. Работы по капитальному ремонту улицы Молокова на этом участке выполнены практически полностью. Освещать улицу пока будут старые фонари, но до конца года здесь установят современное освещение. Благодаря особому наклону дорожного полотна на этом участке дороги не будет скапливаться дождевая вода. Следующим шагом преображения улицы станет ремонт ее второй части – Участок от Батурина до 78-й добровольческой бригады оборудуют ливневой канализацией. Очень много нареканий от жителей города в отношении того, что вода не отводится с улицы Молоко. Ну, это не, так сказать, очевидно. Почему? Потому что это и не было предусмотрено изначально тем сооружением, которое мы используем для улицы Молоко. Я напомню, что это взлетно-посадочная кулбаса. И э, в этой связи необходимо устраивать для него канализацию. Вода будет собираться, начиная от улицы Батурина в трубы, и далее уходить э, в коллектор, который проложен в районе улицы Авиатор. На ремонт улицы Молокова на участке от улиц Шахтеров до Батурина потратили 90 миллионов рублей. Но ремонт продолжится и в следующем году. Ирина Коневец, Александр Шахаданов, Александр Ермашенко, Новости.